Вот так представители активного поколения спешат за покупками в магазин. Какой? Угадать несложно. Торговая сеть «Фудмаркет» уже несколько лет финансирует программу «Активное поколение», помогая пенсионерам жить на все сто процентов. А теперь «Фудмаркет» в наши современные будни вернул госцену. В Советском Союзе был такой посыл. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. И свои акции мы хотим для всех горожан предоставить, Продукты по очень хорошим ценам. И вот наши активисты направляются к многочисленным прилавкам фудмаркета. И, конечно, не проходят мимо продуктов с ярко-красными ценниками. Этот знак качества и отличной цены старшие товарищи не спутают ни с чем. Я услышала об этой акции и пришла, закупилась. Цены очень интересные, как в СССР. И еще спасибо фудмаркету, которая который поддерживает программу «Активное поколение», потому что по этой программе мы для своей группы здоровья закупили спортивное оборудование – это гимнастические коврики, палки, мечи. Хлеб, молочные продукты, кура, выпечка и лакомство. Давно забытыми ценами охвачены 150 товаров. Акция фудмаркета продлится только до 15 декабря. Активные пенсионеры не стали долго ждать. Поторопитесь и вы. И, как говорится покупатель, прояви бдительность. Если заявленный в ценнике товар отсутствует на полке, звоните по телефону горячей линии. Даешь СССР. Продовольствие в удовольствие. Екатерина Грициенко, Руслан Симушин, автограф дня.